Просто потому что вот я тогда, может быть, даже и подключалась каналу христианства как мы теперь знаем да то есть крестилась я крестилась в осознанном возрасте mm -hmm. 18 лет mm -hmm. как бы видимо я что-то тогда то ли не допоняла то ли что то есть у меня все это время проходило такой ниткой как бы что любая религия это суть одно и то же то есть как бы мы все равно через разные конфессии обращаемся к единому mm -hmm. у меня вопрос такой вот у нас есть пульдон скандинавских богов греческих yeah. языческих богов у нас же все строится ну, обычно, может быть, по крайней мере, в человеческом сознании, вот по пирамиде, что где-то в каждом пантеоне главный бог. Mm -hmm. Соответственно, у меня логически продолжается, что даже над пантеонами должен быть кто-то, кто их объединяет. Конечно, безусловно, это называется понятие единого бога. Вот, да. бог а То есть Бог Творец или как-то еще Так. Да, Бог творец, Бог мыслитель, Бог великий архитектор, Бог его знает, как его даже раньше не называют, неназываемый, незримый, непонимаемый, непостигаемый, то есть все вот эти вот Бог с семью не. Да. Это единая сила, единый замысел. Для него человек как разум не существует. То есть в принципе обычный человек до небес Нет, не не достучаться он не может. Человек, да, он породил богов, и то не всех, угу. а только первых. Первенцев. Да? Все остальные порождали уже всех своих остальных. То есть понятно, что иерархически вы все поняли правильно. Просто вот эта вот человеческая самонадеянность да, и слабое понимание своей роли в этом мире. Оно позволяет ему думать, что он может соединиться минуя всех. Да? Существенную аналогию вы сейчас, ну, вот, например, у вас есть родители, да, они вас породили, вы в момент, скажем так, когда начинаете более или менее осознанно лопотать, приходите, например, к президенту страны и говорите вот у меня такие-то, такие-то такие задачи. Деточка, где твои мама с папой? Да. Еще мама с папой. Не надо нам никаких мам с папой, мы все принадлежим, вот, допустим, Российской Федерации. Так я к вам, как к первому лицу, я обращаюсь. Какие мама? Ну, что тебе скажет, господин ну, президент? Я поняла. Да? Не, не, не, деточка, ну ты это, Давай как-то да это соблюдай, да? если вы же других слов там не разумеешь. Ну, вот, ну, приблизительно грубая аналогия, Конечно, прошу ну, прощения, да, да, да, да, но приблизительно такая делать. же. То есть, во-первых, он мыслит и существует на частотах, на которых человеческое сознание существовать не может. Раз. Ты туда будешь что-то посылать, оно должно пройти через систему дошифровки, чтобы оно туда зашло. Система дошифровки, естественно, уберет лишнее, добавит нужное, а там дальше уберут нижнее, добавить нужное. В результате Единого дойдет только та информация, которая была уже пропущена через все эти фильтры. И опять же, люди, запомните, этот мир создавался не ради того, чтобы вы в нем жили. У него совсем другая задача, вы будете жить или еще десяток таких же многих особей никакого значения не имеет. Ваша точка зрения на происходящее имеет отношение постольку, поскольку, а больше нет ни для чего. Правило единое, help yourself, помоги себе сам, если можешь сам себе помочь, все у тебя будет. Поэтому, естественно, до единого туда достучаться невозможно. Это инсоф, это непознанное. Его понять невозможно. Он работает на таких частотах, на которых человеческое сознание не выдерживает. Вот его проникновение, например, через систему Дагас, было, если взять руническую мифологию, было описано в Рагнарёке как некий информационный поток, который сносит Вообще все абсолютное, потому что даже боги не могут выдержать этого потока, он слишком силен. Что же говорить о человеческом сознании, когда божественное присутствие выключает сознание человека, может полностью отключить на несколько часов, а то может быть даже в некоторых случаях и лет. А что же говорить о, том, о той силе, которая отключает сознание богов, да, даже пыли не останется. Даже на физическом плане никакого воспоминания. Оно развоплощает абсолютно все, оно все воплощает и все развоплощает. Вот. Поэтому, конечно, здесь мы можем контактировать с этой силой только или через проекции, через богов и каналы, которые они пускают. И это более или менее безопасно для разума, потому что общение с ним напрямую оно для человека недостижимо. Даже если вдруг так случится, что тебя туда я не знаю, по сбою системы вынесет, это будет последнее. Что, что, что с тобой произойдет. Вот в черную дыру. Ушел и все.